9 дней такой серьезной работы и все, и перестраивается новая, все, формируется новая жизнь. Я уже это умею делать. В потоке жизни в потоке жизни еще очень важный момент, что человек приобретает инструменты на все случаи жизни, понимаете? Вот это очень важно. 25-27 лет это